я. О, Вика приехала? Я у бабушки была. Я где ты Олега увидела. Ой, Адриан, это ты. Это я у бабушки была. Так, Адриан, что у вас тут? Ну, посмотрю и лагерь пропустил. И человек, который пытается найти домой. Ага. -а. Прод... А -а -а. Голосом. Ты меня пугаешь. Ты меня пугаешь. О, Я это в... кто? Я Вика, чё тупой что ли? Тупой, тупой. Да, ты... старая это она, она старая это бабка это бабка да я вообще-то не знаю кто ты я не знаю кто эго, ты я внук, понимаешь обсмеяешь кого-то какого-то ну коллега да и ты внук? значит значит ты а, кто-то мы Саша другой Саша достопримечательность этого города да он тебе хочет своих котов пойдем покушать? в приют иди был еще один Саша но э, этот Саша Помнишь, который называл тебя этой дурой-тупой? Сам ничего чутый голос на ушки вышибал. Кто-то а -а -а -а. сказал, что Саша тупой Где? принял. Он говорил, что говорит, что говорили. Саша... Ты кто? Я? Я, Адриан, это Лука, это... А, а, это ты что ли? Я Лука? А, я ты вроде ты. бы Луко, но я не уверен, что Луко. Где Лука, я не знаю кто. жизнь у тебя сколероз. О, привет. Кто? А ты знаешь, кто я? Я Лука или Луко. Ты кто? Ой. А я... А я тебя видела? Ой, ты кто? кто? кто? кто? Адриан. Кто? А я? Кто? Я Лука или Луко. это а ты? Кто? Да, ты хотел... Как... А ты, как я ты город А я Лука или Луко? Кто знает? А кто? Никак. А ты кто? Адриан, Адриан. А ты а я А я... <свят> уродина, а, а ты кто? А ты кто? Родина, а ты? А ты Хотя кто? Нет, Скажи мне. Это Ника, это ее замена. А -а -а. А а ты ты кто? Это доброженький, который использовал а талисман. А Что за родина? А, -а, -а возьми а меня ш... с собой, отдам. Родина. Танту родина сама уходит. Ладно. <свят> <свят> <свят> <свят> Адриан, мне на глазах это исчез, же... боже мой, представляете? Ах ты, понятно. У тебя тоже, Белочка, вот поехала. Вот тоже. ой, ой, ой. <смех> больше не Помогите, Сос, Сос, супергерой, где, где вы? Бегите, сочно, бегите Андреа. все. Происходит. Происходит. Адриан, это, это, это что за жопа опять? Что это? делать? Это какая-то... Укол. Вейс, Ух! помогите, помогите, маленький, Ой. Ой. Ой. Ой. Привет, я твоя новая вот. Была я идеальной, реальный я... Тут у меня отмист. Да. Прав. Да. давайте сразу. злодеев нет, Привет. мы можем еще с тобой поговорить. Да. Из, из меня какая... О, а, а! Елки, палки. Да. Елки, палки. леди, леди а, Что Что это? Что это? Что это? Что это? Ж... нам пройти. Да, Что Что это? Что это? Что это? Что ножницы. Мистер, Что же мне с ними делать? Кое-кому кое-что отрезать. <сор> Я отрез... Вот видите, она убежала. Вот, видите, она убежала. Мишка, мишка. Ну, как раз таки, скоро мы уже изгонить. Информат. Ой, план. как ей меч. Uh, uh, это призовите сюда флав или калки Постоянно ее на луну телепортирует и все нет не ты че дура все тебя на луну телепортируем так это же сантимон да нет, нет. это какая амика на вот так ли лично по своим камерам видел как у нее вселилась акума ты уничтожила боже так. Нет, я бей, не могу. Работу. Вы... Надо знаешь, быть такой. надо быть. Надо быть таким, такой как я. Ну тогда Нет, я не легче. Как? я? ловко быстро. Было. бесполезный. И мне долдзию. У меня бесполезный талисман ты видишь, что он умеет, ничего мне нужно пойти. Где приобрести. ты? Где ты, попа? Пропасть. тебе надо быть. Как я? Ручай. Да Думай, мой ман он и, и пойду обездить, вам не чудес. У меня вообще секретная Чёрная. сила защищает. Я все делаю, я только умею заниматься. Я дотрансформировался. Я здесь хочу дотрансформироваться. Ты может, мне, может, поможете, Алё. Так, пока только не Так, Дики, давай. Привет. Привет я Привет. могу сражаться с ней. И... Так, так, теперь будет легче победить, да. Где вы прием? Да. Вот Леди Нуар, какая добрая Леди Нуар подсказал мне, что как мне по как она мне, победить? Да! застревайте там, она вас откидывать так не будет. Пора ее зажечь. это я делаю. Может быть, надо покупаться ей? Может, она станет доброй? Ау, она меня поджигала. Она вожере и не тонется там. Она зажжёт. она, обалбелся. Это Когани, под Акумой. Давайте ее её в щит засуну и всё. Пора. Так, сейчас. я... Она читала, она Кого набрали в команду? Почему нахрена? Она чью -чью, Она через щит прошла. Так нечестно. <сосы> Она через щит прошла. Пора ее зажечь. Да, да, не да. Никто ничего не видел. я попрошу кролика чтобы он этот исправил. это все время пора и тебя. тебя ну может я не буду просить кролика Эй, не надо, не надо, Но. это все время чё это? повидели мы стали... только мы трое вас в команде? точнее только, только двое вам ничего да? не надо да, она покруче а которые через которые это твоя какашка э, Вот И хорошо, не у не тебя не была не вторая не форма. Не так, бы ты избавил свою личность. Я влияние, полбецка. Если бы не было все, пора да. не на нее Короче, и у меня не урона. Блок, я так не понял, придумал не придумал идею для блока. Пока она вкладывает на нас этот когда он проходит, только тогда мы можем повторить. Не ведь ее, это бесполезно. А, ну, когда пройдет эффект, бейте, надо и драться. Мы ее практически победили, ты да. ты особо не Прошел. А, иди. Эффект ну, прошел. Давайте. У кого эффект прошел? У меня еще нет. Утомоление. Одну секунду. Так, да, и... Так, да, мы выиграли. Вон она, вон она, вон она летит акума. Да. Есть идея. Дракон. Нет. И какой-то огонь воздуха. Подожди, а? она приземлится. Ну пока, пока, ладно, кабачок. Адент. Адент. Trading bug. Получилось. Получилось. До свидания. А ты поперся? Когда а, ты... с тобой все хорошо? Да. Тогда сиди тут, сиделась. А ты кто? Я. Уркая, ловкая. Смелая! Ты... Лендина! Mm. Леди Нуар, здравствуйте! Ну а что, что вы без полки? Без большинства. Да ты ничего не сделала вообще в этой жизни. Ты не сделала. А Героя меня победили. Исполет. Я... Ты бащит просто... разрушила! Более. Думаю, что, что произошло, ребят? Дэ... Карапас быкует на Вику, она нормальная. Или на кого? Я Вика. на ледяную быкую. Вика там, помните, как всегда, дрыхнет. Боже. Это ледяная. Короче, Адриан, ага. это ледиар. Вот. Курица. У меня что сюда... ты знаешь Знаешь, кто я такой? Риан. Да ты что? А я, а я... Ее ударить бы. Герой что, просто без. <связывая> <это, связывая> что они победили, но победила ну, я. Столько секунд. Что, мне пора. Раганбак тоже. Да, она нормальная от этих. Да, Раис... и Тёмыш. Трансформи. Вот это а... и трансформация. Как притчи. Молодец! Убиваем. Педь я. Где Вик? Где енович? А. Иди! Я... Ой, привет! Ты вообще ты дура, а не молодец. Что, дела? Что ты дела? А? Что ты сделал хорошего? Я молодец? все сделал, отличай тебя, ничего не сделал, ничего не Ты, Адриана, иди отсюда, скажи этой. Ты меня, и хватит тут. Мне свои претензии говорит, сам бесполезно, ничего не делаешь, просто ничего. Просто иди отсюда, иди отсюда, Ищи меня. Все, пошел вон. Я обиделся на тебя, переезжаю тебя, пошел. Да вот, валить, ну не знаю. Вот Адам Саша Пойду вообще все на думал. тебя настроение да. такими балбесами. Пойду в комнату Сейчас Олега. Пара, Пойду в комнату я... Олега. Буду что у него там... жить. Олег разрешил тебе у него жить. Ты что то забыл. Иди отсюда мой, мой дом в другом месте. В я пойду на. Ну-ка дай-ка я наш. А, я так наждать не могу. Частный, я на тебя в суд подам. Так, рот закрыл и выйди с этого Ты что тут я... делаешь? Походу, я чего то не хватает. А мои Чихи очень громкие. Это что, Григорий, Томас? Лех Ось его. это что о, такое? А? Ладно. Так что. Все понятно. Это не царь, у него вообще вещи. Ладно, кольцо. не шпарис, не <смех> шарис. Иди отсюда, курица. Будешь жареной курицей. Ицак. Пока. Ты прав, пока. О, мы к вам в гости пришли. М -м -м. Докуда иди отсюда. еще вниз буду спать а на легох, в мягкой кровати. Не будет против, потому я буду спать в нем. Ой, мягкой кроватки. Ну, спи, я пойду вообще твой дом продавать. Я, я тебе сейчас продам. Ой, за сколь... А не за сколько а сколь... сколь... продает? Ой ой, ой, ой, ой, ой, боже. Мой. Ай, ну а, что тут со своими котами? Елл палки мы, мы пришли к вам, бунтовать. не к нам. Вы... А тут кот, да, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, кот, этих котов. Сейчас мне него кот, кот, <с> Погоди, не бей его, друг, это мой кот. Хотя он бы Apparently, он давно бы сгорел. И тем более у меня уже такой есть. Что-то здесь не а так. А что в комнате Абрианы интересного? У него тут есть какие-нибудь тайники. Надо, надо, где привязать можно? Ой, это в стенке какой-то. Что тут еще есть за стенкой какие-то тайники? Вышла от моей комнаты Куропатка крашеная. Привет, туда... привет, отстань от меня, отстань, все, Ой, выхожу. С котами, с котами. Ой, Ой, я какой, ухожу. Стоп, а можно спросить, что это тут за ши вещи? Ах ты, отстань, открой. Кто там? Я их веду я домой. Чумадан. А, ладно, я, я, я шучу. Я их О, веду потом. домой, я не могу. Она я все, могу. пока. Кот потерял. Вот кот, вот убегает. Стой! Это <смех> уже... а, все ухожу, ухожу. Кот, ну, ты, я ты. иду в сну. Я обиделась, одри, от... от меня. Взял, меня какой-то бешеный черный кот скинул в эту. Анализацию. <смех> ну, ну, <смех> <что -то, смех> Когда их привязали, блядь. Невеса. Ну? А, на все. Е ⁇ Е ⁇ Е ⁇ Е ⁇ Е ⁇ Е ⁇ Е ⁇ Ее курица. Е ⁇ все отстань. Мне спадает их стебина. Айди нафиг, козел-то. Что здесь ломаешь? Пойдем к ним быстрее. У них там бунт. Третий Тивику передайте и шапалахатная. Значит, передадим, конечно, уже. Отстань, Адриан! И я сейчас умру. Где ты, внучек? Ну, только Адриан. Что так? Урицы тут развелись, а? Кстати, я съел твою оливку. Нет. Я обиделся, отстань. Отстань Я обидел. Как бы быть таким? рубль не тут ловушки ставят боже мой как не терпить обидно пошлите убирай ее как обидно а, а это, это что? что я пошел в суд за вот это... просто ковер не убирай вот и все я пошел я говорю просто... И Надо было Адриану спросить. Строй, Адриана, где суд здесь? Я хочу этого человека засудить. Он мне ловушку под эту mm? Он mm. мне ловушку mm. под ковер положил. Я хочу его засудить. Вот смотри, суд. Вот Ловуш... ловушку убьете? Я а, ловушку oh, нет, а меня за что? Ты меня руку. Андриан, мне просто подумал. Адриан. Ты вообще-то не знаешь, а, а. ты. закрыла доверие, боже мой. Не смей трогать моих готов. А, а, а. а почему я нажимать могу? А что здесь происходит? Я главное в этом доме. Привет! Отстань, адрян дай мне полежать. Ну всё, я спать нашел. ты умеешь паркурить Это умеешь. Иди сюда. Я тут Свалили раз. Свалили два. Валил два на еще раз зайдешь Ой. и получишь парюшку. Такую парюшку с Алиэкспресса.